Эй, если ты занимаешься сетевым маркетингом, нам нужно поговорить, потому что у некоторых из вас есть комплекс неполноценности в отношении самого сетевого маркетинга. Позвольте мне быть настолько понятным, насколько это возможно. Если у вас есть предпринимательские кости в вашем теле, то сетевой маркетинг не идеален, но он лучше, чем любая другая форма предпринимательства для обычного человека в мире. И это не просто мое мнение. Я могу объяснить это. Начнем с первоначальных инвестиций. Что нужно, чтобы начать традиционный бизнес сегодня в мире? В Соединенных Штатах в среднем необходимо 65 тысяч долларов США, чтобы иметь возможность начать бизнес. В сетевом маркетинге обычно это тысяча долларов или меньше, чтобы можно было начать. В традиционном бизнесе вы будете тратить больше на свои логотипы и визитные карточки, нежели чем вы потратите, чтобы начать свой бизнес сетевого маркетинга. Во-вторых, потенциал роста. В основном, традиционный бизнес в этом ограничен. Сетевой маркетинг буквально имеет неограниченный потенциал роста. Мы делаем три вещи в сетевом маркетинге. Во-первых, мы продаем товары и услуги потребителям, используя инструмент рекламы из уст в уста. Во-вторых, мы развиваем сеть других дистрибьютор, Компьютеров, которые делают то же самое. Мы зарабатываем от наших усилий и от продаж, созданных командой, которую мы построили. И в-третьих, мы повышаем продуктивность нашей сети, которую мы построили. Правильно? Так что именно это создает потенциал роста. Итак, первоначальные инвестиции – зачет. Потенциал роста – зачет. Третье – это продукт. Если вы начинаете традиционный бизнес, вы должны придумать удивительный продукт, не так ли? Как говорится, сделать домашнюю работу, возможно, получить патенты, провести исследования. А что, если продукт уже создан для вас? Это именно то, что происходит внутри сетевого маркетинга. Продукт уже создан для вас. У вас уже есть продукт, что дает вам возможность начать бизнес и продвигать продукт на рынок без всяких трудностей, связанных с созданием его самостоятельно. Следующее средство – достижение цели. То есть разобраться с местом, где существует возможность продуктивно использовать свое время. Сейчас вы можете начать свой бизнес с Uber. Посадите незнакомца на заднее сиденье своего автомобиля, начнете кататься по городу, если захотите. Но можете ли вы построить команду водителей Uber? где вы будете зарабатывать комиссию каждый раз, когда они посадят незнакомца на сиденье своих автомобилей. В этом и заключается разница с сетевым маркетингом. Вы можете поселить незнакомца в свою комнату, используя ресурс Airbnb, но можете ли вы создать команду других людей, делающих то же самое, и где вы сможете немного зарабатывать от большой группы людей, которых вы вовлекли в эту профессию, команду, которую вы построили внутри этой профессии. Так что возможность создания средств достижения цели просто поразительно и независима. Забывайте, Существует система поддержки. Обычно, когда вы начинаете традиционный бизнес, вы должны быть всем для всех. Вы должны быть адвокатом, нянькой, дворником. Вы должны отвечать за кадровые вопросы. Вы должны быть всем. А что, если большая часть поддержки уже создана для вас? Что, если весь бухучет уже создан для вас, чтобы отслеживать все ваши продажи? Что, если с комиссионным и полный порядок, как только продукт был отправлен? Вся эта поддержка сделана. Это то, что компании сетевого маркетинга делают для своих дистрибьюторов. Они обеспечивают огромную поддержку, а затем сети самих дистрибьюторов обеспечивают еще один уровень поддержки. Так что вы сами не делаете всего того, что происходит с традиционными владельцами бизнеса. У вас есть преимущества, которых у них нету. Вы получаете поддержку, которую они не получают. Вы не одиноки внутри бизнеса сетевого маркетинга. Теперь давайте посмотрим на навыки. Навыки, которые у вас должны быть в традиционном бизнесе и в бизнесе сетевого маркетинга. Сетевой маркетинг достаточно снисходителен, потому что вы можете начать с почти полным отсутствием навыков и совершенствовать их по мере продвижения. Вы можете учиться по мере роста. Вам не нужно быть профи в самом начале. Это весьма снисходительно. Кроме того, все достаточно гибко. У вас есть возможность сделать это в свободное время. Вам не нужно подвергать опасности вашей семью, чтобы воспользоваться возможностью попробовать эту работу. Не нужно бросать работу, продавать все и занимать деньги у своих друзей и семьи, чтобы создать свой бизнес. Вам не обязательно все это делать. У вас есть возможность сделать это в свободное время вашей жизни, и затем построить трамплин для создания новой жизни. Это то, что позволяет сделать сетевой маркетинг. Гибкость делать это в свободное время. Гибкость, чтобы расширять или сокращать бизнес в зависимости от того, что происходит в вашей жизни. В традиционном бизнесе, как только ты сделал прыжок, ты встрял, детка, на всю катушку. Так что гибкость – это огромное преимущество. И последнее, что я хочу сказать – это подстраховка вашего участия. Допустим, мы начали традиционный бизнес, и это не сработало. Что вы будете делать год спустя? Будете просить весь мир вернуть вам деньги? Как это будет работать? Не очень хорошо. Но безопасность сети в сетевом маркетинге, начальная стоимость для старта, насколько велики возможности, созданные продукты, поддержка, гибкость, отсутствие необходимости владения навыками для старта. Все это уже существует. И все же, что если это не сработает для вас? Компании, работающие в этой профессии, вернут вам 90% денег в течение первого года. 90% ваших денег обратно, если это не сработает. Где вы еще сможете заключить такую сделку? Где вы еще сможете найти средства для достижения целей, как это, Где вы еще сможете создать такую возможность для развития своей жизни как предпринимателя? Если вы когда-либо думали о том, чтобы стать предпринимателем, где еще можно натренировать мышцы, чтобы понять, есть ли у вас предпринимательский оскал? Чтобы узнать, можете ли вы это сделать и в сетевом маркетинге, низкий риск, высокая награда, невероятный потенциал для роста, все ли выигрывают? Нет. Не все выигрывают во всех аспектах жизни. Но те, кто предпочитают расти, учиться и совершенствоваться, развивать свои навыки, развивать свои сети, повышать производительность этих сетей, они выигрывают много раз. Они получают все преимущества для традиционной коммерческой системы без рисков обычно связаны с владением бизнесом. Поэтому, если вы занимаетесь сетевым маркетингом, вот что я хочу, чтобы вы сделали. Поднимите свой подбородок, расправьте плечи, у нас есть лучший путь. Возможно, мир не понимает этого сейчас, это нормально. Но не стоит чувствовать себя плохо касательно того, что гораздо лучше, чем любая другая форма предпринимательства для обычного человека. Если у них есть предпринимательские мечты, и если вы скептик сетевого маркетинга. Я предложил вам свой вариант. Сможете ли вы победить? Можете ли вы показать мне еще одно предпринимательское решение, которое дает преимущество, которое я только что описал? Риск против вознаграждения, которое я только что описал, поддержка, которую я описал, все разные атрибуты, о которых я только что сказал. Сможете победить? Готов поспорить, что нет. И если нет, то, возможно, пришло время взглянуть по-другому.